Виктор Васильевич, давайте попытаемся разобраться, что такое процедура физического банкротства, потому что а, те же самые предприниматели, они освоили процедуру банкротства достаточно давно. Что uh -huh. она дает физическим лицам, насколько этот инструмент эффективен? Ну, мы привыкли а, к тому, что происходит на рынке, то, что мы видим по телевидению, в рекламах, да, и а, вот эти фразы, слоганы «освободим, освободим от долгов», "Выведем из зависимости», только это уже касается не какого-то расстройства психологического там, или связанного с зависимостью действительно психологической, это именно э, освобождение от задолженности путем использования инструмента банкротства, и мы привыкли к тому, что она преподносится как панацея для граждан, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут погасить свою задолженность. На самом деле процедура чуть сложнее и шире, чем ее представляют нам вот в этих материалах и в рекламе, Процедура с гораздо большим количеством подводных камней, чем это также преподносится. То есть это не просто заявительный порядок, который вот, мы сделаем за вас все под ключ, и все будет в порядке. Это гораздо сложнее. Но опять же нужно понимать, для кого и кто делает и заходит в эту процедуру. То есть есть категории потребители, то есть люди, которые попали в зависимость в результате полученных каких-то потребительских кредитов кредитной задолженности перед банками теми же самыми, перед какими-то другими кредитными организациями. Есть категория бизнес. Это люди, предприниматели, которые, возможно, выступают поручителями в кредитных отношениях с банками, за свои компании, за компании своих партнеров. Есть категория, ну, как бы это ужасно не звучало, но аферистов. То есть люди, которые перед процедурой банкротства ставят собственные цели, связанные с уклонением от уплаты задолженности. И в зависимости от той категории, про которую мы говорим, у каждой своей цели. У потребителей это действительно выйти из кредитной кабалы. Причем кабалы кабалы не в плохом слове, а не в плохом смысле, именно как понуждение к чему-то. Ну, люди сами себя в эту ситуацию загнали. Они не могут платить долги. Ну, условно а, говоря, взяли ипотеку и не могут распла расплачиваться мне, правильно? С ипотекой сложнее. Ну, условно говоря, да, да. То есть есть задолженность, которую они не могут погасить, и им нужно выйти, потому что проценты постоянно увеличиваются. Растет просрочка пении, подключаются коллекторы, и все это действительно качество жизни очень сильно портит. Бизнес интереснее. Как правило, у бизнесменов цельнее не выйти из кабалы. Ну, потому что. Так или иначе, будучи в банкротстве, будучи под прессингом контрагентов и банков, они могут продолжить жизнь, они не знаю, как это делать, у них есть для этого ресурсы и средства. Их цель – продолжить деятельность, продолжить бизнес и убрать вот эти факторы, которые мешают им этим, этим заниматься. Потому что аресты, запрет на выезд за рубеж, какие-то иные обеспечительные меры, которые предпринимаются приставами исполнителями, они мешают заниматься корпоративной деятельностью, так или иначе, и банкротство для них – это, возможно, инструмент от этого всего освободиться. Но, в том числе, это инструмент, который позволяет им приостановить начисление штрафных санкций и пени. Опять же, давайте на примере. Условно говоря, есть предприниматель с долгами, но его не перекредитовывают, потому что уже… Ну, вот он доверили исчерпанным <ган> банкам, <да? ган> и у него есть такая возможность банкротства, чтобы освободиться от э, вот этого бремени и уже более свободно действовать, более свободно развивать свой бизнес. На самом <ган> деле даже невозможность у него есть обязанность на каком-то этапе у гражданина возникает обязанность обратиться в суд с признанием собственного банкротства, потому что он не в состоянии погасить долги и закон это трактует именно как обязанность. Да, у него есть право это сделать тоже на каком-то этапе, пока не условно говоря вот те признаки неплатежеспособности обязательные которые в законе прописаны не появились он вправе это сделать когда понимает что возможно не рассчитается но вот когда 500 тысяч условно говоря у него наступили и он точно больше 500 тысяч он точно понимает что никак допустим 10 долга уже просрочено он не платит да он обязан обратиться в суд с признанием собственного банкротства если он прекрасно понимает что он не справится с этой кредитной нагрузкой и да Пожалуй, для него это будет единственным шансом как-то прекратить начисление всех этих штраф, штрафных санкций и пеней, которые ему выставляют его кредиторы. Только процедура банкротства здесь у него сработает. А при обязательной процедуре банкротства, вот скоро мы об этом заговорили, много ли человек, вот обычное физическое лицо, много ли он теряет? Ну... Э Нужно понимать, что он теряет все имущество, которое, на которое можно обратиться обратить взыскание, за исключением так называемого исполнительского иммунитета, который распространяется на единственное жилое помещение, ну, либо объект недвижимости. Хотя тут тоже есть свои подводные камни, камни и а, интересные моменты. Ну, вот, например, если... Что касается вопросов люксового жилья, да, каких-то шикарных апартаментов, либо того, ну, что явно выше, чем а, тот, то качество жизни, тот уровень жизни, который а, доступен гражданам, вот неоднократно и последнее время кредиторы предпринимают попытки по обращению взыскания на единственное, но роскошное жилье, попытки замены этого жилья на что-то другое, пока они не увенчались успехом, пока практика идет по пути того, что не... Не дает заменить кредиторам, собранию кредиторов такое жилье, но я думаю, что рано или поздно это произойдет. Так или иначе, если у гражданина есть какое-то имущество, где он может жить, в аренде не в аренде, в социальном найме, то суд может реализовать фактически находящуюся у него в собственности объект недвижимости и оставить, ну, тебе есть где жить вот твои 9 квадратных метров, да, и... Ну, совсем условно не 9, конечно, наверное, побольше, да, там какие-то есть нормы требований того же Санпина, плюс у него, возможно, есть семья. Но, да, да, логика может быть такая. У тебя у -у -у. есть где, а зачем тебе шикарные тогда вот эти вот роскошные апартаменты? Давай мы их реализуем с кредиторами, рассчитаемся. Ну, хорошо, у нас осталась третья категория, это аферисты. Причем, я так понимаю, что аферисты есть как со стороны банкротящихся, и тех, кто банкротит. Потому что, ну, смотрите, на каждом столбе висит объявление, и избавим от долгов, там, и все такое. Как вот э -э -э, найти грани? Я, знаете, э -э -э, есть интересный момент. Аферисты, которые действительно хотят э -э, реализовать собственную цели и уйти из должности, они не воспользуются объявлениями, которые висят на заборе. Потому что объявления, которые висят на заборе, это конвейерные банкротства, которые интересны потребителям. Ну, вот давайте по уровню сложности просто самый простой потребитель, но ну, вот у него квартира, ну я его конечно утрирую, да, mm -hmm. чтобы никого не обидеть, есть квартира, ну допустим есть машина, ну и долги, и работа какая-то, вот это нам просто несложно, зашел в процедуру, реализовали все, что могли реализовать, поделили имущество супругов, потому что ну, если человек в браке, можно отделить супруга имущество супруги это имущество банкрота, все продали, что могли продать, процедуру прекратили. И освободили гражданина дальнейших долгов, наступили последствия, которые по законному вопросу наступают в отношении этого человека. Mm -hmm. У аферистов-то сложнее все. То есть, у них есть долги, которые они, очевидно, брали на себя с последующей целью не возвращать деньги. И они, очевидно, закладываются. То есть аферистам там не квартира, машина. Им нужно подготовиться. Когда-то на аферистах, раз они оперировали большими деньгами, то на них какие-то следы остаются, этих денег, да? какие-то активы они получали. И прежде чем им войти в процедуру, у них наступает этап подготовки. Что значит этап подготовки? Нам нужно вывести имущество. Ну, не нам, аферистам, наверное. Да. Ну, переписать да, на кого-то? Нет, гораздо сложнее. Mm -hmm. а я чуть подробнее остановлюсь на оспаривании сделок в банкротстве. Это должна быть схема. Схема, в которой ни один участник, схема, которая не позволяет просто оспорить сделку по банкротским основаниям, схема, которая позволяет спрятать имущество. Потому что а аферисту может быть и не важен тот факт, что в конце процедуры его не освободят от долгов. Да ну и черт с ним, я пустой, что вы со мной сделаете? У меня активы в другом месте, я управляю ими через своих бенефициаров. И поэтому этап подготовки у них гораздо серьезней, и, э, те Люди, которые занимаются конверным банкротством, такие схемы не реализуют и не смогут подготовить. И те люди, которые занимаются этими конверными процедурами, не смогут помочь в борьбе с этими схемами. Потому что аферисты прекрасно понимают, что ко мне придут кредиторы. Кредиторам, которым я должен денег, которые будут заинтересованы с меня их получить. И вот борьба умов начинается. То есть кредиторы готовы ли тратить ресурсы на поиск имущества и возвращение его в конкурсную массу, и, ну, условный наш аферист, который это все имущество спрятал, перераспределил активы и какие-то действия предпринимает для того, чтобы защитить через владение третьих лиц, условно говоря, те активы, которые он вывел в преддверии процедуры банкротства. И это актуально для компаний, это как, как никогда актуально для компаний крупных, которые попадают в банкротство, ну и с учетом того, что люди, человеческое благосостояние оно оформляется, в том числе и на физических лиц, это актуально для физических лиц, потому что банкротство, по сути, по тем же правилам работает и для них. А вот это конвейерное банкротство, о котором мы сказали, можно чуть поподробнее? Самое простое, что может быть и действительно, оно возможно и достигает зачастую тех целей, которые обозначаются. То есть, освободим от долгов, но только с тем пониманием, что освобождение долгов наступает только после того, как ты не можешь. Тебе уже нечего, скажем так, тебе уже нечего продать, чтобы рассчитаться с кредиторами. Ну, давайте поподробнее. да, Всю процедуру быстренько пробежим. Что такое банкротство гражданин? Ну, на примере конвейерного банкротства. Это обращение суд должника либо кредиторов, либо уполномоченного органа. Это налоговая инспекция сейчас уполномоченный орган. Заявление о признании человека банкротом общий порядок от 500 тысяч понимания того, что он не может исполнить свои обязательства, потому что он начал уже допустил просрочку перед кредиторами там больше 10% задолженности и, и ряд совокупных условий, каждый из которых может стать основанием. подали заявление о признании банкротства независимо от того кто это делает кредитор или гражданин он выбирает саморегулируемую организацию сРО где из числа которых будет назначен арбитражный управляющий, который станет финансовым управляющим этого гражданина и вносит 25 тысяч на депозиту суда. Это стоимость процедуры банкротства для гражданина, ну, условно говоря, стоимость расходов на арбитражника, эти деньги, которые арбитражник управляющий в любом случае получит. А до этого гражданин либо кредитор обязан опубликовать в коммерсанте уведомление о том, что он планирует банкротиться не определенного числа лист говорит, том, что я буду захожу в процедуру. Первое, что проверяет суд, проверяет обоснованность. Если действительно признаки банка, свидетельствующие о том, что банкротство, гражданин в дефолте есть, вводится процедура реструктуризации долгов. Это самая первая процедура, которая существует, по закону срок 2 месяца, может продлеваться. В течение этого времени финансовый управляющий вместе с должником понимает, а может ли он погасить задолженность. Если мы говорим про конвейерное банкротство, то ну, не может. Но он уже и так не может. Единственный бонус, возможно и не единственный, но очень существенный бонус, в том, что м -м, приостанавливается начисление пений, штрафных санкций, все эти штуки за просрочку, снимаются аресты с должника. Это не значит, что он может взять и распорядиться имуществом. Нет. Снимаются аресты для того, чтобы в последующем это имущество реализовывалось, оно переходит под контроль финансового управляющего. Должник не может осуществлять сделки, в том числе и бытовые сделки, если не ошибаюсь, больше 50 тысяч рублей. Вообще, в целом, арбитражный управляющий может выйти с э, обеспечительной мерой, такой как запретность на, на совершение любых сделок там, до какой-то суммы. Словно говоря, гражданину, чтобы совершить какие-то бытовые вещи, понимаемые даже, не знаю, перевести деньги родственникам, если у него есть такие деньги. Он обязан все согласовывать с арбитражным управляющим. По сути, это вот его жизненный начальник, который за его деньги отвечает. А, если это не конвейерное, ну, так или иначе, даже если конвейерное, гражданин вправе представить своим кредиторам, то есть на, в течение двух месяцев кредиторы, которые у него существуют, включаются в реестр требований кредиторов. Этого должника. Банки, там, другие лица, люди, которые займом давал и так далее. Все эти участники процедуры банкротства включаются в реестр и в последующем в случае, если будет продажа имущества, они получают свою долю от продажи этого имущества пропорционально размеру требований. У гражданина есть 2 месяца и 10 дней для того, чтобы предложить кредиторам план реструктуризации долгов. Ну, допустим, я все-таки могу погасить, вот вы мне приостановили пение, штрафные санкции и неустойки, я могу погасить, потому что я, допустим, работаю или ожидаю какой-то доход. Предлагает план, если не ошибаюсь, там в течение трех лет заложенность должна быть погашена. Кредиторы могут утвердить этот план на собрание кредиторов, могут не утверждать. Арбитражный управляющий также дает ему оценку, говоря, что ну да, это, там, допустим, возможно, либо нет, невозможно. В зависимости от решения... Кредиторов суд принимает решение, ну, окей, реструктуризацию вот тебе план, давай в нем живи, гаси. Либо, если кредиторы не одобряют, ну, нет, невозможно, переходим в продажу. Есть еще момент, что суд одобряет без согласия кредиторов, когда, ну, допустим, кредиторы недобросовестные, не и суд по своей инициативе принимает решение, что давайте, по, я считаю, что возможно, иди гаси, ну, и... Кредиторы, вы уж извините, но вы не добросовестно себя видите, потому что вы не мешаете вы должны погасить. Если это невозможно, либо должник не представил план, план реструктуризации, то суд вводит следующую процедуру реализации имущества. Самая понятная процедура, берется все имущество, кроме того, на котором есть исполнительский иммунитет, это объект недвижимости, и реализуется с торгов. Мисс... А реализуется по какой э -э цене? Вот. Давайте сейчас на дисконт. Дисконт может быть огромный. Да? Это банкротские торги, дисконт э, очень сильно может упасть. Профессиональные участники процедуры банкротства понимают, что ну, кто будет на первых торгах покупать имущество, если оно ну, не носит какой то суперважную экономическую цель для них, неинтересно. Мы же понимаем, что оно спустится еще несколько раз. Мы понимаем, что в конце может быть вообще публичное предложение, там упрощенный порядок продажи имущества. Но к чему нам сейчас покупать дисконтом, например, 10%, когда он может упасть до 40-50%. То есть машину за миллион вполне могут продать тысяч за 200? Слушайте, я видел когда в коммерческих процедурах, когда юридицы банкротились трактора, огромные бульдозеры по 300-400 тысяч продавали. Mm -hmm. это, это самостоятельный бизнес на самом деле, люди на этом зарабатывают деньги. Да, уходит с дисконтом. Все уходит с дисконтом. И недвижимость уходит с дисконтом. Поэтому большого погашения можно не знать. Гражданину куда выгоднее продать свою, ну, допустим, ипотечную квартиру, да, и с учетом нововведения закона в действующем законодательстве, гражданин может сам свою квартиру продать гораздо выгодней, чем одного уйдет в банкротстве, конечно же, и рассчитаться с кредиторами. А как только все имущество продается. Гасится все, что может погаситься. Требования гасти пропорционально той очереди, то есть он существует очередность кредиторов. Погасили все, что могли погасить. Дальше суд смотрит, был ли гражданин добросовестным, не, не утаивал ли он имущество, не предоставлял ли он недостоверные сведения суду или арбитражному управляющему или кредитору, не предпринимал ли он действий по уклонению от оплаты задолженности. В общем, назовем это добросовестность. Если все в порядке, он освобождается от в дальнейшей. Все, погасили, закрыли. Ну, не погасили, не погасили, все, что осталось, осталось. И э, процедура банкротства прекращается. Есть, правда, задолженности, которые не прекращаются, это так называемые личные обязательства, по-моему, из причинения вреда, которые следуют, э, морального вреда и так далее. Они нет, они остаются но все остальное, вот эти коммерческие кредиты, они действительно прекращаются. И наступ... процедура завершается, для гражданина наступают последствия. Это не значит, что «ну все, я теперь свободный, я могу делать все, что хочу». Нет, ты не можешь заниматься предпринимательской деятельностью, ты не можешь занимать руководящие должности, как в обычных, так в кредитных, там, с повышенным знаешь, сроком. Ты, когда берешь кредит, теперь у тебя в кредитном досье есть упоминание о том, что был в банкротстве. Ну, наверное, тебе до не да, в ближайшее время. очевидно да? Все это, конечно, усложняет жизнь, но это гораздо лучше, для, ну, как мы говорим про конвейерное банкротство для человека, чем дальнейшее наращивание долгов, бесконечные звонки коллекторов и так далее. И надолго вот эти ограничения? То есть, есть какие-то сроки или это все ну, до конца что? жизни? Ну, нет, не до конца жизни. Там от одного от до пяти лет какие-то действуют ограничения. Ну, в зависимости от последствия. Это не до конца жизни. Потом можно нормально вести деятельность, конечно. Но для человека, который работает на работе, у него постоянно заработной платы это особо не влияет, никакого, никакого абсолютно не, не оказывает влияния на него. Для бизнесмена – оказывает, но опять же бизнес научился это обходить. Для индивидуального предпринимателя – да, но индивидуальный предприниматель – не самый интересный пример банкротства. Люди банкротятся, да, и ИП банкротятся, кто-то не соизмерял И Предпринимательские риски это происходит, но куда интереснее не конвейерное банкротство, когда речь идет о среднем и бизнесе. И вот там начинаются игры. Вот это тот формат банкротства, в котором конвейерная не прокатит. Тот формат банкротства, в котором требуется тщательная подготовка. Почему она требуется? Ну вот, эх, не знаю. Иногда задают мне доверители, которые чего-то опасаются или просто люди, консультируясь, вопрос «Давайте вот я сейчас все перепишу но, на жену, на всякий случай, ну, черт узнает, как закончится то или иное дело, давайте я выведу там активы, подарю там движимость, сделаю что-то еще, чтобы обезопасить, останусь пустым». Но это, это не работает. В банкротстве весь механизм оспаривания сделок. Uh -huh. И этот механизм он гораздо эффективнее, чем общегражданские положения по оспариванию сделок. Там Есть две нормы, специалисты их знают, что 1.2.6.1.3 законы о банкротстве, которые позволяют оспаривать сделки в трехлетнем периоде до возбуждения процедуры банкротства. И критерии для оспаривания очень жесткие. Ну, например, давайте возьмем такой критерий, как нерыночная. То есть неравноценное встречное предоставление, полученное второй стороной. Например, дарение. Должник подарил дом, хороший дом, своему сыну, при дверь банкротства. банкротство. И вас зачем? Да, я просто сыну подарил. Не знаю, я продал сыну его за миллион, но его рынок рыночная стоимость 10 миллионов. Uh -huh. Мне так не пойдут. Так не пойдет, это не рыночность. Мы возвращаем дом, мы применяем положение реституции, и проблема покупателя, он покупателю возвращает недвижимое имущество, а у должника, допустим, миллиона нет. Но мы же почистились, да? Думаем, что мы почистили банкротство. Нет, будь добр, в реестр включайся. Теперь, как и другие кредиторы, ты будешь дать этого миллиона и получать пропорционально его с другими кредиторами ты его обратно сходу не получишь, он в банкротстве. То есть даже если это сын. Да, неважно кто. Да. Он. Даже если, если это сын, еще вероятнее, что сделку спорят, потому что лица Хильферманы. Не, я имею в виду, что даже, даже если сын, он, он все равно в список кредиторов конечно. попадает и ждет своей очереди, конечно, чтобы от папы получить этот конечно, миллион. Конечно. А вы знаете, может быть так, что там уже сроки все прошли и он даже в реестр не будет включен, потому что он не добросовестный. Он понимал, что папа в банкротстве, содействовал ему в выводе имущества, ну и добрый на мороз вообще. Ты ничего не получишь, отдай нам. Обратно недвижимость в конкурсную массу, а ты ничего не получишь. А, есть еще такая, такое заблуждение, что вот я сейчас продам, потом еще раз продам, потом еще раз продам, еще раз продам, и, и вроде как обезопасила недвижимость. Нет, его найдут, его вернут с последнего покупателя. И дальше уже, ну в зависимости от того, какую схему суд примет для, для возмещения, для компенсации, в зависимости от добросовестности тех покупателей, которые были в цепочке, если они не знали, то, ну, допустим, могут не вернуть имущество, а взыскать компенсацию там, с лица, которое осознавала, могут и вернуть обратно объект недвижимости с, с теми же последствиями, как включение в реестр или даже не включение в реестр. Поэтому э, ну, то же самое с брачником. Он также оспаривается, брачное соглашение оспаривается, соглашение разделе имущества, оспаривается. Оспаривается признание иска в разделе имущества. Это судебный акт в последующем может быть отменен по инициативе кредиторов. Но вот эти все схемы, которые я, условно говоря, называю топорными и простыми, они не работают. И вывести имущество и защититься от кредиторов крайне сложно. И бизнес, который обращается к консультантам, понимает это. Но который считает, я я сейчас все раскидаю, и потом никто ничего не сделает, в последующем... Если кредиторы заинтересованы с него получить что-то, они, скорее всего, получат, они потратят ресурсы. Да, это не самая простая процедура, да. надо найти, надо спорить. это время, это деньги, это расходы на юристов, на суды, но они это получат обратно. Ну, то есть, сейчас уже нет нужды, скажем, приходить к кредитору, вернее, к должнику с паяльником и задавать неудобные вопросы. Это, да? вообще, сейчас совсем, все можно это, по закону, это, да? Это совсем неправильно, но, опять же, есть схемы. Это есть опорные да, инструменты, а есть схемы. Схемы сложнее, схемы могут быть многоуровневыми. Вот, например, не знаю, есть такая шутка у нас с коллегами. Если я вижу в деле о банкротстве упоминание векселя, значит это есть схема. <смех> ну, <смех> не знаю, расчеты векселями это вот такие, ну это в основном, конечно, коммерческие банкротства, это такие маркеры, которые указывают на то, что так, давайте-ка посмотрим, что за векселя там, а что дальше с ними происходило, какая дальше, какой дальше была реализация. И там действительно есть многоуровневые а, конструкции, которые крайне сложно оспаривать, потому что их придумывали люди, которые знают процедуру банкротства. Они понимают, что вот, здесь вот мы можем вот до, этой, до этого этапа дойти, оспорить и развернув ничего не получить, допустим. И каждым годом все это усложняется, с каждым годом появляются новые какие-то... Э, э, я даже читал, коллеги пишут, у меня есть банкротство. Там, первая схема первого поколения, второго, третьего поколения. Mm. Я читал, кстати, год назад, я думаю, появилась четвертого, и пятого поколения схемы какие-то наиболее сложные. Так вот, чтобы с ними работать и понимать, ну, нужны, конечно, знания и компетенции. И а, еще один момент, почему бизнесу важно готовиться к этим вопросам: а, не всегда понимаешь, как оно пойдет дальше с распределением активов и вообще, как пойдет перестрой банкротства, потому что ты перестаешь ее контролировать с момента, когда вводят процедуру. Как только ввели процедуру в отношении человека, ты перестаешь контролировать всю ситуацию. Ее начинают контролировать кредиторы и арбитражные управляющий. И ладно, арбитражный управляющий, если он лояльно к тебе настроен. Но кредиторы-то нет, могут быть не на настроены. И кредиторы начинают, ну понятно, что делим имущество супругов, во-первых вытаскиваем то, что принадлежит ему, художнику, в дальнейшем оспаривание сделок, нужно понимать, что можно оспорить. Знаете, даже, казалось бы, добросовестные сделки, но вот опять же в практике у нас была ситуация, когда вся семья банкротилась, бизнесменов, действительно, мама, папа, сын. То есть у каждого свой бизнес, и все... Я бы даже сказал семейный, но, конечно, есть семейный большой, а есть у каждого свой. Но попали все. Поручительство, потому что взаимное существовало. И вот в этой ситуации крайне важно понимать, а где, где максимальные риски наступят, как бы их, как бы их придержать, ну, потому что кто-то все-таки должен быть основным должником, да? у кого-то есть активы. И важно, например, чтобы тот, у кого есть активы, Прошел чуть позже, чем основной должник. Ну, вот, вот есть большие, большие активы, за счет которых можно удовлетворить требования кредиторов. Но банк-то хочет быстрее и сразу и вкуснее, и он начинает взаимодействовать с другими должниками. И здесь очень важно эти последствия понимать на стадии подготовки. Кого что ждет, какие последствия, когда наступят, какие сроки, что больше всего под ударом, какие сделки под ударом. вот, допустим, там. Было добросовестное дарение, ну, под, подарили, э, там, родственникам дарили объект недвижимости, но там правда было добросовестное дарение, тогда еще никто не понимал, что один из участников бизнеса упадет в эту процедуру. Ну, правда, никто не знал. И, причем, такие добросовестные сделки-то, они отстаиваются, они защищаются. И здесь, ну, ну, вообще никакого конвертного мокроства быть не может, потому что... Сама процедура отходит на второй план, и на первый план выходит обособленные споры. Оспаривание сделок, разногласия с кредиторами, порядок продажи имущества и так далее. Вот в этом основная сложность. И когда гражданин идет, обычный потребитель банкротится, да, оно понятно. Но когда идет банкротится предприниматель, а еще и тот, у которого есть рабочие предприятия, и он не готовится к этому, вот это непонятно. То есть ну, для него наступят риски рано или поздно. Он рискует потерять не только то, на что он готов пойти, а то, на что он и не готов пойти. Вот, собственно говоря, проблемы неконверных банкротства таковы. Хорошо, давайте подытожим тогда, потому что, я так понимаю, можно довольно долго говорить на тему банкротства, но мы что-то с вами уже обсудили, какие-то реперные точки. Ну, если э, подвести какой-то большой итог, банкротство – это благо или зло? Конечно, благо. Это механизм, э, который в здоровой экономике позволяет умереть и возродиться вновь. Ну, это как, да, такой э, жертвенный костер для предпринимателя, и через который он проходит, вновь остается из пепла и начинает заниматься бизнесом. Да, у нас есть такие ограничения, они довольно жесткие, там, не, он не может сразу зайти в, в предприятие, но он же не обязан делать это так, как проще. Он закончил, он расплатился с кредиторами через процедуру, но, думаю, дальше живи дальше. Ну, в целом, получается, неважно, насколько высоко ты взлетел, важно, как часто ты смог подняться. Да, что ты, что ты поднялся, в принципе, у тебя такой шанс есть. Да. Спасибо большое. Рад был. встречи. Спасибо.